Ребят, я вам кое-что реально забыл сказать, извиняюсь перед вами душевно. У меня скоро на моем канале будет выходить Atomic Heart. Я надеюсь, что вы все скажете мне, что это затея вообще никакая не супер, но, но мне хочется просто поиграть в Atomic Heart.